И вот мы, ребята, с вами перемещаемся на наше производство Март Дорс. Это двери Март. Здесь мы производим а, наши замечательные, самые лучшие двери. Самые лучшие в своем ценовом сегменте. Пойдемте, я покажу вам, как это происходит. Пойдемте, начнем с самого начала. А в самом начале к нам приходит пленка. Пленка приходит вот в таких вот бобинах. А затем эту пленку мы на вот этом делительном станке разрезаем на необходимые нам ролики ролики вы можете видеть вот здесь а разрезается она следующим образом мы сюда вот эту получается бобину одеваем а затем она проходит получается через вот эти вот ножи и в результате мы получаем готовые ролики которые можно уже использовать для укутки наших деталей теперь давайте посмотрим как происходит процесс укутки Здесь у нас стоят четыре а, линии укутки. А, каждая из них она приспособлена под свой тип деталей. Что это значит? Например, в данном случае вот здесь у нас лежат наличники. Кстати, производство наличников мы вам еще не показали, но покажем, как это делается. А, значит, мы берем наличник, вставляем его вот сюда. Он проходит у нас через эти ролики. Сверху, вот там вот сверху, если вы посмотрите, вы увидите. Как раз вот этот ролик, на котором а, пленка. Здесь эта пленка проходит через вот этот контейнер, а в нем находится клей. Она промазывается клеем и затем она проходит вот сюда. И здесь с помощью роликов она как раз накатывается на наше изделие, на нашу заготовку а, и просушивается фенами. Фенами она просушивается для того, чтобы... А, как сказать клей немножечко присох да то есть и лучше склеивался и вот таким вот образом каждый абсолютно каждый здесь ролик он выполняет а, определенную функцию то есть он в определенном месте прижимает нашу а, пленку к нашей заготовке, и в результате мы с вами получаем на выходе пойдемте посмотрим найдем где-нибудь наличники и посмотрим как они у нас выглядят на выходе а вот собственно пример наличника уже обклеенного в пленку, то есть посмотрите, пленка у нас со всех видимых сторон, да? и даже на нашем клюве, клюв, клюв мы называем вот это место, которое как раз вставляется либо в добор, либо в коробку. Ну вот как видите, в данном случае это можно использовать как добор, вот, и, то есть, вот таким вот образом у нас входит она в паз, вот, то есть у коробки такой же паз сделан, вот, можем, кстати, посмотреть как раз коробки, да? и давайте посмотрим прямо как наличник э, входит. В коробку то есть опять же здесь сделана получается ответная планка вот и таким вот образом он у нас вставляется в коробку и получается все красиво в данном случае цвет коробки и наличника разный но вы же понимаете да что как бы коробка может быть у нас такого же цвета вот а, таким образом линии укутки они укутывают разные типы деталей как я сказал у нас есть несколько а, типов деталей это наличник это стоевая, из которой мы также делаем ригель. Это э, филенка, из которой мы делаем также и доборы. Э, давайте сразу же перейдем к тому, что я покажу вам сначала готовые изделия и расскажу, что такое стоевая, что такое наличник, что такое филенка, чтобы у вас было понимание. Пойдемте. Смотрите. Э, вот здесь... Мы видим с вами двери, да, то есть они бывают разной ширины, разной высоты даже могут быть. А, в данном случае, вот я могу показать на примере, то есть вот это мы называем стоевая, вот это то, что примыкает сюда, это ригель, а, здесь у нас есть филенка, и также мы можем использовать различные стекла для того, чтобы заполнять как бы, внутреннее наполнение нашей двери. А, так вот, а, вот они наши типы деталей, то есть у нас есть стоевая, ригель, которые мы делаем из стоевых, есть филенки. Также здесь есть коробка, которую вы только что видели. И у нас есть доборы. Доборы используются для того, чтобы если у нас проем большой, то мы в коробку вставляем добор и уже в добор вставляем обналичку. Таким образом мы можем в общем-то практически любые проемы закрывать нашими э, дверьми ну теперь давайте вернемся к тому как изготавливаются все эти элементы здесь кстати вы видите вот склад этих элементов да? то есть вот здесь как раз у нас тригели лежат здесь филенки разной длины ширины разного цвета то есть сейчас у нас есть порядка 15 моделей и порядка шести разных цветов которые мы можем комбинировать соответственно ну использовать и в общем то наше производство но довольно мобильное мы можем делать индивидуальные размеры дверей и можем делать какие-то индивидуальные заказы то есть в случае если у вас там есть заказ допустим от 100 дверей и вам нужно сделать какой-то импост или еще какие-то вещи то есть мы это все можем сделать Но давайте посмотрим как это делается сейчас очень хорошее время на самом деле потому что а, все наши ребята на обеде находятся. И здесь тишина мы можем с вами спокойно поговорить хотя обычно конечно в цехе очень шумно а, почему шумно потому что а, станки работают вот в, в данном случае давайте покажу вам станок который а, занимается как раз а, склейкой ну изготовлением заготовки на наш наличник то есть здесь станок работает следующим образом сюда подается первая заготовка и подается так называемый клюв а клюв у нас лежит вот там вот далеко вот ну давайте просто рассмотрим на примере наличника как это выглядит то есть, вот таким вот образом это выглядит в разрезе да и вот этот станок который вот здесь вы видите он что делает он фрезерует наше изделие то есть он фрезеровывает вот эти края и приклеивает одновременно вот этот клювик который потом заходит в коробку или в добор вот таким образом мы с вами в общем то теперь знаем как изготавливаются абсолютно все заготовки потом они укутываются и уже укутанные заготовки вот они у нас лежат да то есть это стоевые филенки и так далее но смотрите когда проходит процесс укутки то есть у нас появляется неровный край у нашей стоевой и также нам нужно изготовить из нее каким-то образом ригель у нас есть специальный станок это торцевая пила которая может отпиливать сразу же с двух сторон почему это необходимо для того чтобы у нас не было никаких рваных краев здесь стоят специальные пилы с алмазным напылением для того чтобы это было идеально ровно то есть вот здесь вот размещается наша заготовка, выбирается длина. Мы нажимаем на кнопку, пила опускается и с двух сторон сразу же отпиливает. Таким образом мы получаем ну, примерно вот скажем, такие изделия. Видите, да, то есть отпиленные с двух сторон. Но для того, чтобы нам стыковать э, наш ригель со, со стоевой, нам необходимо здесь вот выфрезировать в нем э, специальное отверстие. Я сейчас покажу, как оно выглядит. Не отверстие, наверное, даже, а выбрать просто часть э, как бы МДФ, для того, чтобы оно идеально стыковалось. И делается это вот на этом фрезерном станке. То есть сюда мы размещаем заготовку, зажимаем ее, зажали и провели через фрезу. Фреза здесь вращается с очень большой скоростью. Здесь тоже стоит очень такая хорошая фреза, которая стоит очень дорого. Вот. И значит затем мы получаем вот такую выфрезерованную деталь. Но, как вы видите, в этой детали есть отверстие. И эти отверстия они делаются на нашем присадочном станке. Присадочный станок располагается вот здесь. Что мы делаем? Мы вот таким вот образом кладем нашу заготовку. Затем нажимаем на педаль. Честно говоря, Вот она, эта педаль. Значит, заготовка зажимается вот этим прессом. И отсюда выходит сверло, которое высверливает необходимое отверстие. И мы получаем с вами два отверстия. Зачем эти два отверстия, мы сейчас расскажем. Смотрите, зачем делается вот эта фрезеровка, чтобы у нас детали идеально стыковались. То есть, если сейчас мы вот кияночкой это подобьем, ну, в принципе, можно, наверное, и вручную. То есть, детали у нас идеально стыкуются. И, что очень важно, именно на нашем производстве мы разработали вот этот узел. То есть, здесь максимальная площадь прилегания деталей друг к другу. А это значит, что дверь будет гораздо прочнее, чем у других производителей пойдемте посмотрим как собираются наши двери как раз вот здесь это клювы о которых я вам говорил которые лежат здесь вот здесь собственно дверь находится в процессе сборки Итак, здесь стоевая вот к ней примыкает ригель здесь вот можно посмотреть да как, как проходит как раз примыкание вот обязательно между стоевой и нашим ригелем вставляется шкант я его достать не могу, потому что он очень плотно там уже сидит. Вот такой вот шкан вставляется. Вот. Затем мы набираем либо филенками, либо стеклами а, через специальные проставочки. То есть эти проставочки, они вставляются... Ну, вот давайте вот здесь прямо на примере покажу. То есть они вставляются вот сюда. Видите, эти проставочки темного цвета, специально для двери цвета венги. То есть, вот таким вот образом она только единственное, что она по всей длине у нас вставляется, чтобы э, не было просвета, чтобы вот здесь вот мы с вами не увидели, как бы, ну, в двери просвет. Вот. Затем мы берем либо стекло, э, либо, значит, э, филенку. И вот таким вот образом аккуратненько приставляем и кияночкой. Раз. И... Сюда. Раз, раз, раз. И у нас с вами потихоньку собирается дверь. Затем, естественно, замыкающий ригель. И потом, что очень важно, когда мы делаем стоевую то есть одно отверстие у нас для шканта, а через второе отверстие мы закручиваем вот такой вот длинный саморез, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. И после того как мы закрутили. После того как мы закрутили саморез мы аккуратненько закрываем чтобы у нас не было никаких отверстий чтобы все было красиво это отверстие закрывается у нас вот здесь вот таким вот образом да видите в цвет венге вот на выходе мы получаем готовую дверь кстати очень важно заметить что мы можем собирать на нашем производстве двери в блок что это значит это очень важно для строителей то есть мы сразу же делаем коробку и навешиваем петли, на петли дверь то есть коробка с петлями идет и также можем врезать замки вот здесь вот вы видите как раз а, стоевую с врезкой получается ну, для замка выбрана уже выфрезерное отверстие все это мы можем делать на нашем производстве для строителей при больших объемах а у нас они, строители, заказывают обычно большими объемами. Соответственно, мы можем вот такие вещи делать. В результате получается у нас вот такие двери. Здесь вы видите разные модели. На самом деле, здесь сейчас у нас двери мало, потому что у нас сегодня как раз вывезли практически все двери. Но могу показать вам, как мы наши двери упаковываем. То есть, мы кладем их на козлы, упаковываем очень плотной пленкой. Затем упаковывается картоном. Уголки картона загибаются. Зачем это делается? Это для того, чтобы когда мы двери переставляем, а часто, когда мы работаем, например, с крупными розничными сетями, у них бывает несколько перегрузов. Вот. Чтобы углы дверей не обивались, мы вот таким вот образом загибаем картон, и, соответственно, двери у нас доезжают до конечного клиента а, в идеальном состоянии. Вот. А, также получается, обматывается скотчем. И пойдемте посмотрим, как мы отправляем наш поганаш. Поганаш... Обматывается стретчем, вот и отправляется вместе с дверью. То есть, поганаш это что? Это коробки, это наши как раз наличники, ну и филенки. Здесь же мы режем наши стекла, то есть, закупаем стекла. Вот они большие-большие стоят, листы стекол. И мы их разрезаем на необходимый формат и вставляем также их в наши двери. И, пожалуй, на этом я рассказал вам... Практически или вообще все о нашем производстве. Возможно, какие-то мелкие, неважные детали я упустил, но если вам что-то интересно и непонятно, то обязательно задавайте вопросы в комментариях. Сейчас же я хочу сказать о том, что я рассказал вам о следующих производствах. Это шпанировка, как отдельное производство. Мы шпанируем практически тут для половины города. Это индивидуальное производство мебели, которое может изготавливать практически любые изделия мебельные. Это могут быть как какие-то отдельно стоящие корпусные элементы, так и элементы, какие-то ну, встраиваемые то есть это могут быть шкафы это могут быть стеновые панели это могут быть кессонные потолки в общем все что угодно мы изготавливаем различные бильярдные кабинеты и так далее вы кстати можете видеть на нашем канале видео например где мы полностью обустроили большой дом порядка 600 квадратов там очень много наших изделий также вы можете обращаться к нам для заказа изделий мягкой мебели, то есть мы у нас есть производство мягкой мебели и о нем мы тоже обязательно снимем сюжет, где расскажем полностью. Но в данном случае еще раз повторюсь, мы рассказали о производстве корпусной мебели, мы рассказали о шпанировке и вот здесь сейчас мы с вами находимся в цехе, который производит двери. Межкомнатные двери – это фабрика Дорс, Вот здесь, собственно, все и происходит. Здесь происходит волшебство, здесь рождаются самые лучшие двери, которые вы можете видеть в любых практически магазинах нашего города. И мы скоро пойдем и в другие города, области, значит, будем произ поставлять их абсолютно везде. Ребят, ну на этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Я постараюсь делать самые лучшие видео и рассказывать то, что вам действительно интересно. Пишите в комментариях, о чем вам интересно рассказать. И, наверное, здесь стоит обозначить... Все сферы наших интересов, то есть мы занимаемся комплектацией интерьеров. Мы комплектуем интерьеры абсолютно всем. Поэтому, если вам интересна какая-то тема а, о материалах, которые используются в интерьерах, а, о дизайне или еще что-то, вы можете а, задавать вопрос смело в комментариях. И мы постараемся либо ответить на ваш вопрос в комментарии. А может быть, если вопрос будет очень интересный, мы снимем отдельное видео про материал, про какой-то интерьер, про какое-то производство. А, в общем, на этом все. Всем спасибо и всем пока.